всем добрый вечерок с вами проведем приятный вечер в лет 2 и я не обещаю что он будет очень веселым но обещаю что будет очень-очень даже страшным, наверное как ваши дела как ваше здоровье у вас все в порядке, не забудьте поставить сердечко, писаться Итак, друзья, мы продолжим, продолжим прохождение. Кто не видел начало могу пригласить вас на свой YouTube. Итак, давайте продолжим. Я надеюсь, что звук приятен. Вы все слышите. Так. Опять сюда. this is the best part. Остался здесь. Закончили с вами. Точка. Знаю. Отныне я be... буду капитаном Черной страны. Но, капитан Байден, сделай жизнь. Я могу быть кем захочу. Ты молит против отправляющийся рыбками. Давайте сразу все проверим и в первую же дверь он прям что нас ждет здесь если у какой-нибудь записочка или еще что-нибудь Так, еще что-то я вижу внизу, вроде бы как бы. Что-то есть внизу. Попробуем. Опа. Окей. Ага. А, куда? А, все, понял. Все доступно и понятно, давайте воткнем эту вилочку. Вот сюда, только я не знаю как ее... Ага. Ну. Нажмем эту кнопочку. Я слышу какой-то звук. Так, и вот здесь есть какой-то щит. что-то мы нашли и вот здесь вроде бы а это лампочка что же, что же это за кнопка очень непонятная кнопка я ага, вот еще что-то какие-то доспехи что ли собираю я не пойму Что еще? Что еще? Главное, чтоб э, мы ничего с вами не упустили. Потому что давайте я прочту. Мидас э, Корнчи. Больше всего на свете любит золото. Способен учуять его на другом конце света. И всегда направляет корабль к сокровищ. Приятно. Ну что, друзья, здесь я вроде бы ничего не вижу. Так, а вот здесь что у нас? Ага. Ага. Подожди, мы... Мой... Дай... Дай мне встать. Вот так. Ага, так вот я не, не нашел центр, центр, нужно, нужно серединку искать, мне кажется, или она так запустится, как вы думаете, серединка нам обязательно нужна, значит она где-то здесь находится, будем искать, я думаю, что она где-то в этой комнате, только не пойму где, а, вот она. В очень странном месте оказалась. Мы ее быстренько нашли. Так, ракета готова. Ну что? Поехали. Зашло, но... Мой брат. Он всегда был рядом. Шрол по моим пятам. Молчал грустно и улыбался. Словно... Удобная пыль. Мне нужно еще управлять этим. Порой, когда город нагровали сумерке убегали из дома ой, ой. он вглядывался в ночное небо смотрел на звезды он видел тысячу еще душ его глаза загорались звезды были в них. и тогда я понимала способная разбить тысячи сердец, способную привлечь тысячи взглядов, может вызвать тысячи слез. Brother, Мой брат Тихий Мечтатель. Come, Он грезил о дне, когда мы сможем все бросить. И, отправ... И отправиться в путешествие. Смящее пламя. Да, в нем была искра. Он мог заставить тысячи душ полыхать. Я извиняюсь, мне нужно управлять этим. Не только мне, мне только не мне. Ой, мы сейчас не, до, не долетим, мелкие палки таким образом. Это свирепое. Что прилетели? Куда-то не в понятное место мы прилетели. Ну, в общем, друзья, я извиняюсь, что я не смог полностью прочитать. Я думаю, что вы меня понимаете, потому что мне было очень как бы и управлять, и читать неудобно. Поэтому, если что, не обижайтесь. И вновь. О нет. Кто-то постучит, черный стражник. Так, ну что, еще один зап. Теперь куда? Санузел. Окей. Пойдем в санузел. Ну, давай, открывайся. Ну. Небольшая загрузочка здесь. Каждый раз плевает. У... Лили, лили, у... лили, лили, лили, а если что-то случится плохое, и я тебя не найду? Мой голос сохрани и его, будто глубоко внутри. И я всегда буду рядом с тобой. Не а верю, какая-то записочка появилась я не помню читали мы ее или нет но давайте еще раз прочтем но ну, это какие-то рождения Рождение... умерли короче да, какая-то записочка интересно ну ладно мы ее прочитали видели да так, здесь все закрыто у нас с вами все закрыто значит мы там уже были Так. так, Я же не знаю, где находится санузел, поэтому я такую во все возможные... Так. Ну, что у нас здесь ждет? Давайте осмотримся, посмотрим, что здесь вообще есть. Кроме вот этого... Ага. Опять нас переместила тонущий корабль. Переместила нас в очень заперто. Здесь мы только можем сделать защелку, да? как мы здесь оказались. Так. Кто-то растет. Ага. Давайте выключим. Чем он нам? Ощущение, что он... Да, он вырос, смотрите. Но я его сам не вижу, я вижу его тень. Продолжает расти. Только загадок в этой игре это просто чудесно. А, еще одна комната. Еще раз тебе нужно тыкать, чтобы ты вырос. Я вот не очень-то понимаю, может мне нужно выключать э -э, вентилятор? Потом суть, суть вот этой шарады. Так, сейчас, друзья, я э, посмотрю, что у меня творится, все ли идет нормально, и да, все хорошо. Очень приятно, что вы со мной. Я с вами. Не забывайте поддерживать, всячески, как можете, так здесь что у нас. Что у нас здесь ничего. А здесь что? Я просто ищу выход отсюда, э, как бы. Я понимаю, что вот. головоломка-то такая. А. Так. Эти закрытия. А. Ага. Если тот рос, этот вообще э, не хочет э, от моих прикосновений никак расти. Он... Так, получается то, что венит. Что у нас здесь? Попробуем. Закрыто. Мне нужно сделать. Это просто вот шедевр из шедевров. Серьезно, я по за последнее время вот в этой игре... Только чудес увидел. Уму просто непостижимое. И никак с логикой я вроде бы ничего такого-то и не вижу больше. Мне сюда встать, Я уже вокруг него обошел и весь обошел. В чем секрет? Кто-нибудь мне может объяснить? Может быть, одно открыть, как вы думаете? Давайте пробовать, потому что мне пока непонятно. Дождик пошел. Ага. Ух ты. Ну, вроде бы мы отгадали, все. Да, друзья мои, мы отгадали его. Мы его отгадали. Так. Следующий квест. Здесь у нас Но Здесь мы тоже же самое сделаем, наверное. Польем его. Что нам еще нужно сделать? Думаю, мало. Что еще добавить? Давайте попробуем просто. <смех> Прикольно, если честно. И волны идут и. Так, а кого вот здесь что у нас? Вот здесь какое-то радио еще. Выключим музыку. Родин кран. Не хочет. О, солнышко вышло, смотрите. Вышло солнышко, и мы, может, потыкаем, посмотрим. Вау! Интересно, интересно. Просто превосходно. Да дальше. Давайте потыкаем. Потыкаем. <смех> Открываем дверцы какая из них откроется. И возможно, какая из них нам <смех> Так, а акт третий, друзья мои. Хотя Лори Рот продолжить. Мы же мы же были с вами в третьем акте. Закончился что ли? Я не понял. Давайте продолжим. Что нас ждет дальше? Ну, мы здесь были с вами в прошлой серии. Так, Люсия Старком. Uh, не поспешит неуважение к экипажу или капитану, поэтому она гордая, очень гордая. Hmm. Okay. Spark, достаточно крошечный скри. Потому что я здесь был, оказывается. И... Не был. Hmm пейзаж смотрите просто полюбуйтесь на вот этот пейзаж просто там сами мурашки так и напрашиваются на вас на меня тоже папа не надо пожалуйста о мой папа о что вообще происходит? It, Лили, не лезь! Why, why just, Просто оставь меня в покое! Так, можно, наверное, вот здесь как-то пройти. Ну, давайте я сначала смотрю, что что у нас есть. Ну да, вот в принципе нас игра сама сюда ведет. А моя игра нас ведет сюда. Вот здесь я вижу какой-то. Пирата или что-то того, типа этого. Ладно, продолжим, посмотрим, что у нас.. Ты забываешь, пацану голову. У него никакого толка! Так. Мне чем дальше вот интерес Здесь? Так. Ты что? Подождите, возьму. Ты, Ты сам... Что же что? Глотная рот. Отвали you... от него чудовище. Monster. Вау Что это? Это... Вы это видите? Это... Циклоп с палубой наверху это, это просто ш... просто не знаю как это описать словами это очень даже жутко мамочка, я попал в лабиринт в который в который я не знаю куда идти и зачем Мой. Он меня еще будет Таким макаром Испепелять Круто Так, ну что, друзья мои Я попал в тупик Где выход отсюда? Где выход? Здесь я вроде бы спрятался, но нам на, надо найти вход или выход отсюда, какой вы считаете? Здесь я вот практически ничего не видел, здесь мы с вами упираемся в тупик, а вот она не, не поглядел я, не поглядел, извиняюсь Так Этот демон, где этот демон? Давайте вперед Это типа нычки Нычки Я спрятался от всех Вау, вау, вау, вау, не, не, не, не, чувак, дожди, Подожди, у меня же нет ничего, ни оружия, ничего нету. Ладно, попробуем с той стороны. Здесь э, тупик. Попробуем с той стороны. Здесь мы пришли и по... я же с этой стороны не шел. Попробуем с этой стороны зайти. Э? Кажется то же самое, Мы даже и попадем. Да, принцип тоже. Ну что, рискнем. так это я не могу пройти что ли ну дай дай ка мне пройти фух было очень страшно а куда, куда то что я перейду дыхание и пойду дальше потому что это нереально по фантазии так куда дальше то что это что это? Закончишься. Космик. Куда дальше? Ого. По-моему, по я возвращаюсь обратно. По-моему, я возвращался обратно. Здесь можно спрятаться? Так. Сейчас, ребят, секунду еще раз. Ага. Я надеюсь, со звуком все нормально, да? давайте ох мамочка не знаю вот я даже не знаю куда мне бежать елки-палки я бегу так музыка закончилась ребят я думал это никогда не закончится серьезно вот сейчас буквально через пять минут продолжим с вами нужно учиться Я сильно перед вами меняюсь Буквально прорвало на др... до дрожжи и... Давайте Отец. Это сегодня. Знаю. Пойду ее навещу, присмотри за домом, пока меня нет. Бил что-нибудь Джеймсу? Это ведь его день. Я купил э, кое-что твоей маме. Это все на что хватило. Возьмем себе цветочки. Ну, ну я их не мог забрать. Так дальше. Дальше, ну давайте пройдем здесь, чтобы не забыть ничего. Разочек. Я не думал, что встречу такого монстра в этой игре... А, вот. совсем не думал что встречу такого монстра реально потому что ну как бы сохранились это хорошо здесь кинопроектор опять стоит у нас хорошо помощь жди чувак не больно yes. я больше не могу it... хватит идем нам больше нечего здесь сделать мне больно больно it... yes. Это больно. Так, еще какую-то пленочку мы с вами захватили. Верма она нам потом пригодится. Так, ну что мне с ним делать? Я не, не, не могу никак кому помочь и. Здесь... Продолжим. Они больно, it, больно. Повторяю раз. Все, все кончено. Нет, мистер Харди. А начинается. Он не так не пугать, что только начинается. Я тут уже, елки палки и чуть не наделал. Опа. Знакомое нам место. О, здесь что-то проявляется мне, как во сне. Отца потеря, слабость, что напала. Убираем картиночку. И больше ключей у нас нету значит тут у нас уже один выход а да, опа вот. Что на этот раз со мной случилось? Okay. Я чувствую, понятно. Ха. Welcome, ты обратно. Персонаж, пройди, <смех> пройди до конца, это, это вот пусть твое сердце кровоточит, но оно уже кровоточит, куда мне еще? Еще одну кар картиночку, в общем, я эти картиночки собираю, коллекционирую, я понял, так же как и наверху. И вот здесь у нас появилась новая пленочка, которая четвертая, да, которую мы с вами еще не слушали. Давайте ее прослушаем Скажи Тебе нравится сидеть? Я не знаю Не знаешь? I... I Я думаю да Я могу быть кем угодно Неужели? I... Можешь быть кем захочешь? I... Я думаю I... быть не обязательно я могу сыграть, кого хочу. В общем, все, мы с вами слушали. У нас здесь появилась травушка, муравушка. Ну и что дальше? Опять да, пойдем а, в проекторную, да, А, нет, я сюда не Ты хочу. You know я же знал, что здесь такое you будет. Одно Я уже здесь был просто. You follow reason, you see threat, you я не cut буду away the strings. комментировать это, you you это мы какую-то миссию прошли с вами и здесь вот а я ищу. Я ищу что? Вот он. Я проснулся только опять. Так, вот здесь я что-то. А. Неинтересно. Так, мы заходим. Я еще раз посмотрю, просто мне нужен кинопроектор, чтобы посмотреть. У меня здесь выросло кое-что. Надо смыть. А воды нет. Это откуда понараслеть? Ладно. Панан... Так. А как мне наверх-то подняться? А, вон, вон. Понял. Во. Я извиняюсь. За свою память. И вот здесь у нас целая коллекция уже э, таких картиночек, которые мы подобрали с вами в конце. Можем полюбоваться ими. Здесь э, различные гамлет и. Ну, как я понимаю, это кинофильмы и что-то вроде того. Афиши из-под кинофильмов или того. В общем, понятно. Да? Давайте посмотрим нашу последнюю пленку, которую мы с вами нашли. Вы готовы? А наступившая тишина еще пронзить Я думаю, он будет что-то поинтереснее. Мы вступаем с вами в следующую главу, в следующую главу, друзья мои. Значит, мы вступаем в новую главу. О, конечно же, интересно. Такая штучка. Ну что, промчимся, пойдем дальше. Оу, уже и так сразу. Почтем. Мы уже близки к цели, я чувствую это. Нет никаких сомнений, ни малейших колебаний, только воля, изгибаемая. Вот что у нас есть, вот кто мы такие в конце. Так, больше здесь ничего не поинтересовало? Кстати бы нет. Почтем. От главы службы безопасности всему экипажу, внимание, на борту зайца. Двое из них, предположительно, дети, были замечены на нижних палубах у грозового отсека. Приказываю всех свободных членов экипажа к поискам мальчика и девочки, которые без присмотра находятся на судне подлежат немедленному задержанию. Там такая прекрасная записочка у нас. То бишь наших деток кто-то ищет. Я смотрю записки. И ключка никакого не валяется случайно, кроме этой записки. Вроде бы нет. Супер, догадайся, сам называется, где наш ответ? Я внимательно осматриваю наличие содержимого на кухне, потому что на ключ я мог его просто пропустить из виду. Интересно очень в чем здесь фишка? Это что-то я пропустил. А что?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 Сбираем картиночку себе на память. И дверца должна, в принципе, открыться. То, что здесь... Так. Есть. Увидел. Ай! -а Лили, капитан, I found it. Лили, капитан But я it's нашел. Good. Тут it's пусто, cool. ничего нет. Панике, квайдер возвращайся к укрытию. I can't I can't I... Но I я. Но я помогу go... тебе, я сказал, айди. Продолжим. Так, ну мы здесь осмотрим все, вроде бы такого интересного нет и будем подниматься. рядом с ней как она была с тобой Так, вот здесь включаем. Одна пленочка. Больше у нас ничего. закрывая двери здесь уже интересно ползу что ли ползу дайте мне это понять что Не понимаю, каким образом я хожу. И как, и как мне встать? Вроде бы я встал. Вроде бы я встал. Шит. Реальное сумасшествие, как долго отбросить. Я, я просто вот иногда порой ничего не понимаю и как мне теперь как мне теперь обратно то вернуться элки-палки весело значит где-то есть еще давайте попробуем вот сюда что ли, как же двигаться тут, а Кто-нибудь не скажет, как здесь двигаться. А? Это начало, мы отсюда пришли с вами. Полз ползти мы не можем с вами. одного языка пламени Синь, к другому. Но если они все не твои... падение с такой высоты меня должно было убить. Но я почему-то жив. Вы представляете, что я терминатор? И я не по пойму опять в каком я положении нахожусь. Все квер дном. Я уже говорил то, что, скорее всего, я сам превратился в эту куклу. Давным-давно. А можно меня перевернуть как-нибудь? Нет? Мы так задумано. и персонажа а3 есть роли которые не стоит исполнять есть такие роли Это меня перевернула <laughs> я счастлив еще интереснее еще одна полная коллекция красивенько так все обустроено смотрят то что происходит внизу так налево пойдешь направо пойдешь эти направо пойдешь я зашел до конца и все двери снова вернулись на свои места прекрасно ну и опять я жду перехода в другой мир так не работает, это же работало так. А. не понял, они откроются. Я только что побывал Не знаю где Кто это был ну, Бедненький Все зашугали Можно я спущусь тихо Спокойно Я тебя не трону Здесь что интересного нету? Ради развлечения. Здесь еще одна. бы мы сохранились и друзья мои на сегодня наверное такие все продолжим в следующий раз мы сегодня провели приятный вечер вместе с вами и я думаю что вам понравился сегодняшний эфир сегодняшний наш вообще вот этот весь вечер и не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно встретиться с вами в комментариях и вообще где-нибудь в соцсетях пообщаться вместе с вами. С вами был Вадим Картавый и канал Картавой Компании. Всем спасибо, друзья мои!